you mm -hmm. Бережно на открытых ладонях Понесем, что небо обронит В каждом движении тихого воздуха Слыша дыхание осени Полые наполняя опоры Одиночеством, разговорами невесомыми безучастными долгими веками к августу високосную копим усталость принимая известие позднее этой ночью что нам достанется Этой ночью, что нам привидится в небе темном? Какие тайны, световая эпоха Длится, пока нашей хватает памяти И пока маяком полярная По ту сторону пятого понта Корабы покидают гавани Исчезая над горизонтом, нас разделит линия берега Им жизнь и ничего кроме нам с тобой Терпеливо и бережно понести, что небо обронит Спасибо.